Здарова бандиты, бандитки, а также их родители. С вами снова Бобруха и у нас сегодня новое сезонное задание. Королевская Потослов. Давайте я вам расскажу, что вам нужно будет сделать, чтобы забрать свой Амакс крушение. А вы пока подпишитесь, прожмите лайк и оставьте свой комментарий. Погнали! А Стоп, стоп, чуть не забыл. Если вам нужны БП, БП+, если вам нужны СИП, обращайтесь по ссылочке в описании в группу СИП. Вам там быстренько начислят и БП, и БП+, и СИП. Также там проходят постоянно конкурсы, розыгрыши на БП, на СИП, залетай. Получай, выигрывай, покупай. Итак, вот она, королевская потасовка. Так, вот такой нам АМАК сдают. Такой прикольненький. Провести один бой в рейтинговой королевской битве. То есть просто в КБ ходите. Далее. Расстрелять 250 патронов, это легко. Убить 10 противников в боях в рейтинговой королевской битве. Это накопительный эффект. Не обязательно убивать в одном бою. То есть вы можете пока будете играть за пару боев. Там, например, если в первом бою 10 не убили, то во втором добили и нормально. Дважды забрать медаль уничтожитель в боях рейтинговой королевской битве. Чтобы забрать медаль уничтожитель, вам нужно наносить за один бой больше 500 урона. Где его можно будет посмотреть, сейчас я вам покажу. Нажимаете на свою аватарку. Заходите в историю и вот здесь у вас королевская битва есть. Вы нажимаете вот здесь вот так смотрите. И здесь можно посмотреть и урон. Две медали можно будет получить там за два боя и нанести больше 500 урона. И медаль будет ваша. Далее 5 раз собрать жетоны союзников в боях рейтинговой королевской битве. А если вдруг вы хотите быстро прям выполнить, советую вам взять друга, которого вы будете... Убивать машиной, взрывом машины. Вот. И вызывать жетон. Но ну, это самый быстрый способ. Но все равно, по-моему, пять раз закатку вы не успеете выполнить. Но ну, две игры вам точно придется сделать. По-моему. Я не помню, сколько вылетов в королевской битве, чтобы прям точно знать. Пять вылетов, по-моему, там нету. Там, по-моему, их три или четыре. Дважды войти в число пяти лучших игроков в боях в рейтинговой королевской битве. То есть здесь вам нужно занять топ-5. Одержать победу в бою в рейтингах в королевской битве. А здесь вам нужен топ-1, чтобы забрать амакс макс Я желаю вам э, легкого прохождения. Не забывайте по ссылочке в описании можно приобрести себе сипишки. А с вами был Бобруха. До скорых встреч. Пока-пока.